Итак, уважаемые, мы идем по улице Вокзальной, и эта улица соединяет данную местность с главной дорогой, которая ведет к больнице. По этой дороге очень часто ездит скорая помощь, очень часто возят людей в неотложных состояниях, потому что сюда еще идет, мало того, что скорая помощь, еще и больница. Скажите, пожалуйста, вот по этой дороге, вы будете сами ездить по такой дороге? Потому что на этой, по этой дороге не то, что проехать на колесах, на каких бы то ни было, даже на велосипеде невозможно. По этой дороге даже идти нельзя. Постоянно спотыкаешься, ковыляешься, и тут уже очень много людей спотыкалось и вывихивало себе и лодыжки, и все что угодно. Вы посмотрите на эту дорогу. Эта дорога не ремонтировалась со времен Ивана Грозного. Скажите, пожалуйста совершенно недавно по этой дороге везли ребенка в больницу ребенку стало плохо только потому что от... только потому что была тряска везли очень даже несмотря на то что везли очень аккуратно и старались чтобы не довести до таких фатальных последствий но ребенку стало плохо также везли женщину с почечной коликой тоже от этой тряски у нее этот почечный колик еще хуже Приступ обострился еще хуже. Да что, уважаемые. Я думаю, что вы сами будете ездить по таким дорогам скоро, в скором времени, если будете так оставлять все. Специально идут до конца этой дороги. Вот этот участок, он здесь очень важный. Потому что сюда проходят. Здесь идет дорога на стадион. Дорога к Дому культура. Тут по этой дороге регулярно ходят машины в частности, я говорю сюда, возят по скорой помощи людей, детей стариков, женщин мужчин, кого угодно но вы же сами ездите по таким по, по дорогам неужели нельзя за такое количество времени я уже несколько лет наблюдаю эту дорогу неужели администрации нельзя сделать так, чтобы полностью заасфальтировать дорогу Ничего страшного, если ее там на день, на полдня перекроют. Но это же невозможно. Тут часто, говорю, по дорогам, по, у нас там, где есть нормальные дороги, но там ходят машины на больших скоростях, там и дети лазают в таком случае. Вы же поймите, что дороги – это очень важное средство сообщения. Тем более эта дорога и туда дальше дорога идет к администрации. Классная дорога, да? Особенно. О! Ой, тут вообще дороги, сказка. В общем, наверное, тут Иван Грозный только проезжал когда-то очень давно. После этого дорога даже не ремонтировалась. Уж посмотрите дальше, вот как раз идет дорога, хорошо отремонтированная. Здесь ничего не могу сказать. И то, каких-то ям попонаделала наша дорожная служба, и эти ямы стоят. В таком случае можно повредить и велосипед, а здесь на велосипедах очень многие люди ездят. Вот И можно самому наткнуться. Но, к сожалению, вот там чуть-чуть подальше, там есть яма. Вот видите, латают вот эти вот все, лотают все дороги дыркой. Но это же, и посмотрите, даже какое качество этой латки сделано. Она же вылетает в один момент. И вот сюда пошла дорога к администрации города. Там он дом культуры, вроде красивый такой домик. А дальше администрация вот, у вас вполне устраивает такая дорога. Так вот убедительная просьба. Мы сейчас, если не дай бог, вот кому-нибудь из нашей семьи станет плохо, когда их будут вести по этой дороге, вот, то мы очень серьезно будем говорить по поводу того, в каком состоянии содержатся дороги. Нельзя делать в, в этом самом микрорайоне или где-то там одну дорогу центральную сделали, а всем на всех дорогах, хоть трава не расти. Предупреждаю, здесь часто ездит скорая помощь. И здесь людям становится плохо. Я думаю, что вам не хочется самим чтобы кому-нибудь из ваших родственников стало плохо именно из-за того, что его везли по такой дороге.